И как хорошо, что это не произошло, когда я был наверху. Там уже полиция приехала. Кто там работает, говорю, можно я оставлю? Не эвакуируйте, он говорит, оставь. Полиция все-таки не приехала. Никого не могу найти, кто бы мог мне починить трейлер. Пусть сейчас сейчаски начали смеяться, да, маруда. Смотрите, что я сейчас делаю. Все видят, что мне нужно помощь, а мужик тоже видит такой, типа, ну да, толкнуть бы тебя, но нет. Я сейчас беру, иду, выгружаю следующую машину. Потом я пытаюсь помочь траку. Выгнать, развернуться и встать вон туда на склон, если у меня получится. Так мы, ребята, и победим. Погнали выгружать ту машину, которая мне нужна. Или, в принципе, даже той машиной можно вот отсюда дернуть, да Главное, чтобы она не покатилась далеко. Ну, короче, вариантов очень много сейчас я, ребят, вам покажу, как я буду справляться короче, ребят, я вам скажу, что главное не унывать, потому что... потому что что мы имеем? если мы не будем унывать, то мы хотя бы имеем хорошее настроение против всех преград, которые с нами произошли а если мы еще и будем к этому унывать, и грустить, и переживать, то это вообще дабл-дабл-дабл все удваивается, утраивается, вообще геометрические прогрессии становятся сложнее и тяжелее поэтому не унываем, все окей Бдительность сохраняем. Короче, надо что-то делать, ребят, во всяком случае. Просто стоять на месте точно не вариант. Давайте, ребят, теперь посмотрим, как приводная машина будет выезжать. Вообще легко. Ладно, короче, тогда нет. такой план, ребят, другой. Я еще один план придумал. Значит, мы сейчас просто все закрываем, будем трак вытаскивать, потому что как без трака. Пойдемте, отдадим инфинити. А потом вот сюда на траке подъедем, по эту сторону, не по эту, а по эту, на встречку задом. И просто ее лебедкой затянем. Оп, Передний привод вообще без проблем, ребят, едет. Вообще никаких проблем. Вот сюда нам надо поставить ее. Развернуться и туда припарковать. В общем, ребята, у меня села камера и забилась карта памяти, потому что много для вас снимал. Рассказываю, что я сделал. Я Infinity туда все-таки отогнал, там расчистил, как вы помните, Да. Туда ее с разгона загнал, кое-как вроде бы, ну нормально, никому не мешает, окей. Дальше я закрыл ворота, все собрался, гидравлику да, закрыл, поднял подушки, чтобы у меня ничего не препятствовало для того, чтобы выехать отсюда. Блин, не думал я, что я застряла потому что вроде как на заднюю ось, на fifth wheel, на пятый колесо, где ведущие вот эти drive-axle, да, туда вроде нагрузка есть, сзади машина стоит. Но так вышло, не едет она. Назад вроде бы попроще, чуть назад склон вперед, потом тоже вроде едет. Ну, короче, решено, что сделать. А, она копает, копает, копает, до асфальта начинается, начинает резину жрать, ну, соответственно, дым идет, да, и вроде потихонечку идет, потом еще потихонечку. Ну, в общем, я сейчас кипяток, а, вот полный чайник, набираю воды и пойду под каждое колесо, ведущую ось на, тря... на траке, буду поливать, потому что, ну, поливать дорожку, лед растапливать, да чтобы асфальт у меня был, чтобы колеса могли крутиться нормально и выехать отсюда. Мне просто надо дернуть чуть а дальше она уже с разгона поедет. И, соответственно, оттуда назад, ну, по старой схеме, как я вам уже говорил. Вот такой примерно план пока. Жду пока сейчас а, а, а, скипит чайник. Я ногой там все везде-везде держу Шурдил, То есть у меня сейчас препятствий никаких, но ну, снег идет просто, поэтому я боюсь представить, что будет за ночь, если я здесь на ночь отстанусь. Поэтому на ночь с вас нельзя, но уже темнеет. Надо все успевать. Как все успевать, непонятно, потому что я и так тороплюсь. Ну, ладно. Подождем. Что, ребят, давайте лить. Я вот не знаю, кипятка, наверное, мало все равно, но все-таки что-то хотя бы. Может, это и поможет. Что думаете, ребят, поможет, нет? Или я каток здесь сделаю и наоборот. Ну, хуже в любом случае не будет. А сейчас, ну да, это кипятка мало, надо два ведра сюда лить. Что, пробуем, ребят, с раскачки? Еще трейлер так неудобно стал неровно. Вот где механик помогла бы. Блин. вырезал прилично, ребят, я вам скажу. Черт, коробка сервиса загорелся. Коробка не понимает, что я вообще творю. Я когда переключаю на, на драйвинг обычный, когда в автоматическом режиме коробка работает, она не дает не дает раскачку делать, она на второй сразу начинает, на третью, четвертую, пятую кидать. А когда я на manual жму, когда, как ручной, она вообще не, не позволяет мне ехать. Вот все, сейчас стало вообще надо глушить. Ошибку выдумал. Так, ребят, в принципе, я серьезно продвинулся. Давайте посмотрим. Мне кажется, есть смысл назад, наверное, да, сдавать. То есть на вот этот... На вот это место, где есть асфальт, где я налил воды я растопил немножко. Вот сюда, и потом опять с разгончика. Сзади, в принципе, все окей. В принципе, все, ничего не мешает. Да? Давайте пробовать назад. Я сейчас перегрузил комп. Все, сейчас опять коробка работает. Как-то мне надо оттуда выдернуться. Либо прямо встать, чтобы я назад под горочку заехал, выехал. Либо с разгона уже вперед уезжать. Вот. встал, опять меня коробка подвела, она на вторую начала переключать, на третью и вообще круто встал, вообще все перегородил Дается опять просто так копать, стоять и копать, копать копать, короче, чуть продернулся, ребят, и встал ну, в принципе, как чуть, значительно вот здесь я стоял значительно продернулся что дальше делать дальше, я думаю, что таким же способом просто подливать воды просто чистить и других вариантов у меня не остается не эвакуатор же вызывать, правильно? вообще бред тем более что сейчас все заняты эвакуаторы вот здесь я стоял видите я так значительно продернулся. офигеть я перекрыл дорогу нормально тогда ребят ну что делать извиняйте у них там в принципе выезд другой есть поэтому нормально буду копаться дальше в общем ребят пока у меня ничего не получилось я сейчас опять грею бочку воды пробую опять наливать опять выезжать туда назад вперед сейчас я нахожусь еще в более худшем положении нежели я было изначально, то есть я перекрыл дорогу, и сейчас не могут многие люди проехать, хотя, в принципе, можно с другой стороны проехать вон там, но, тем не менее, не очень, не очень нормально. План такой, сейчас я еще раз лью воды, пробую, заливаю и отъезжаю, и потом, если у меня не получается, я тогда уже еду, уже темнеет, я вызываю такси, еду в Home Depot, здесь есть, там я покупаю, ну, я не знаю, лед колоть какой-то там, может быть, топор я возьму, или, или, или, или ледокол, если здесь есть какой-то специальный, а потом лопату возьму, то есть я по кругу буду все обкапывать, все чистить, весь выезд. Лед буду тоже отдалбливать сверху корочку, чтобы я скатился уже на асфальт и по асфальту пытаться выезжать. Мне просто надо буквально 2 метра скорость набрать, а дальше я уже выйду. Но пока не получается. Если же у меня это не получается делать, и я, допустим, к вечеру уже устану этим заниматься, я тогда возьму просто бмв который сзади у меня стоит, лебедкой подтащу к себе поближе, чтобы она с той стороны не стояла. Ну, то есть как, как какой-то... Какой Работой я буду заниматься. Тем временем, смотрите, машина уже второй раз едет. И она также не может, видимо, и с той стороны проехать, потому что там, по-моему, тоже кто-то застрял. В общем, такая ловушка мы организовали, но деваться некуда. Уж точно, ребят, не, не расстраиваться, точно не отчаиваться. Классный опыт. Я буду умнее. В следующий раз буду стоять. Но ну, я не знаю, как стоять. Потому что здесь везде лёд. Тут как бы не стал. Там, наверх я бы тоже, может, не забрался. Ну, ладно, буду выводы из этого делать. В любом случае, этот ролик, когда вы уже смотрите, у меня уже все четко. Ладно, чайник скипел, пойду заливать Ура, ребята, сработало, я вылез. У -у -у. Чайник мой помог, круто. Теперь нужно как-то развернуться без последствий, чтобы я снова не застрял. Туда ехать нельзя, но там, по-моему, выезд есть. Надо сейчас все машины сзади пропустить и опять задним ходом. Супер, ребята. Круто, да? Чайник молодец, выручает. Сейчас я где-то здесь припаркуюсь. Или, может быть, я здесь могу выехать? Но нет, нет, выехать не вариант. Я здесь пробовал как-то раз уже. Но тут просто, вот я сейчас здесь вот прям повисну конкретно. Поэтому только назад, только назад. Сейчас я буду всех пропускать сзади и выезжать уже обратно. Такой план. Так, ребят, пойдемте сначала исследуем, что мы имеем. Пока не стемнело, хочется хотя бы выехать на дорогу, потому что потом в 10 раз сложнее, реально. Я уже смирился с тем, что сегодня здесь ночевать буду. Думаю, ночью ну, физкультура у меня будет. Вот видите, я уже и картонки подкладываю из мусорки вот из этой взял. Горячая вода реально помогла. Так, короче... Какие варианты у нас есть, ребят? Смотрите, варианты у нас, в принципе, есть. Какие? С разгона. С разгона. Но вот здесь мы вряд ли вырулим, потому что, потому что я вот здесь опять застряну. То есть на излом трейлер брать точно нельзя, так он становится тяжелее. Вариант единственный у нас только имеется. Просто взять с разгона жопой он туда и потом обратно выворачиваем вот здесь. Конечно, моя машина мне будет мешать. Кстати, почему бы с машиной точно так же не поступить? Просто не взять, не растопить сейчас воды. Так, здесь мы можем... А, кстати, я могу вот сюда жопой. Хоп. И потом он там выйти. Точно. Так и сделаем. Там выхожу и там останавливаюсь. И потом уже забираю машину. Давайте еще раз пройдем, пробежимся. В принципе, всю остальную работу я могу и ночью выполнять. Главное сейчас вот это вот самое, самое сложное. Да, вот здесь я аккуратно выйду. Все, план отличный будем его придерживаться, да? Один отозвался, помогает ему мужичок сзади. А другие просто стоят, смотрят. Интересно наблюдать. Thank you! Короче, блин, не вариант вывернуть. Моя машина мешает. Пойду гляну, что там сзади. Молодец мужик, один хоть помог. Так, короче, мой план такой. Назад еще сдаем, если это возможно. Назад возможно. И все, и вперед выворачиваем и поехали. Я хотел вот здесь, ребят, вывернуть сразу направо, но мешает машина. Здесь с горочки легко. Главное не тормозить, если скорость набрал. Я теперь понял. Так, И вот теперь нам надо каким-то образом нашей такте подъехать. так, ребят, пойдем смотреть, что у нас получилось. В принципе, я думаю, достойно, ребят, что считаете, как? Оттуда вылезли, а вот здесь сейчас просто под наклончиком буду аккуратно, не знаю, за что-то ее зацеплю и затаскивать эту машину буду. Иных вариантов нет просто. Можно, конечно, тоже попробовать подлить. Давайте, наверное, так и поступим, да, попробуем подлить. Ребят, вот так это будет происходить, уже, блин, стемнело, капец. Вожусь долго, у меня был сломан он, я его чинил. В общем, починил. Давайте попробуем по чуть заезжать и опять тянем. Ну, да, ребята постоянно выкручивается, приходится перекручивать обратно. А ну-ка, попробуем. О, поехала. Фух, вопрос теперь знаете в чем? Вопрос в том, сейчас мы ее отпускаем, на цепь сажаем. У нас тут двигатель впереди, поэтому немножко гидравлики тяжелее будет. Я сейчас пойду еще масло проверю. Здесь торопиться не нужно, я думаю. Сейчас проверю масло в гидравлике, все ли в порядке. Завтра мы ее, кстати, тоже первую выкидываем. Так что все у нас хорошо получается. Видите, главное не паниковать. Не паниковать вот в такие моменты, потому что хочется все сделать быстрее, быстрее, быстрее, но это быстрее может довести до каких-то неприятных последствий. Ребята, смотрите, какая ситуация произошла, и как хорошо, что это не произошло, когда я был наверху, где-то там, у меня оторвалась гидравлика, видите, вот, внутри там идет такой специальный шток, шток, который вертится вот здесь внутри и смазывается, видите, он оторвался, я только что начал поднимать, и у меня сразу все отпало. Знаете, из-за чего произошло? Из-за того, что перекос когда был Один раз перекос, два раза перекос Три, пять, шесть И все, и она разболталась и оторвалась Как хорошо, что это не наверху произошло, да, ребят? Представляете, что бы было? Машина бы... Ну, я не знаю, даже я страшно даже представить, что было, ладно Ой, ну вечерок сегодня какой-то не очень хороший Короче, гидравлику, в принципе, закрыть теоретически, наверное, я смогу Теоретически, но не, не практически Теоретически... Мне что нужно сделать. Не каким-то образом ее здесь нужно зацепить. зацепила меня. Как-то надо зацепить и потом пытаться закрыть. В принципе, пока что можно и так просто на землю опустить. Ну ладно, с машины. С машиной что делать? Короче, вопросов очень много. А ответов что-то пока нет. Сейчас машину выгоняю. Буду пытаться вот здесь разогнаться. Видите, асфальт уже. Видимо, плюс, что ли, или что, не знаю. Короче, ладно, будем пытаться как-то из положения. Потом открываю трейлер, и потом уже буду думать, что с тачкой дальше делать, где трейлер чинить и так, далее, и так далее, и так далее. Ну что, ребят, у меня, смотрите, ворота уже чуть ли не слезли. Вот такие вот штоки там стоят. Надо просто заново ее отрезать и заново новый шток приварить. И с той, с той стороны, чтобы он туда влазил. В принципе, работа особо ненадолго, просто надо мастера найти. Ну ладно, что делать, бывает такое. Одна часть отвалилась, просто я мог перевернуться, сломаться. Так что все, что делать то кушаем. Надо, надо сказать спасибо трейлеру, что он сломался сейчас, а не наверху, Ну ладно, что бывает. Сейчас мне надо куда-то припарковать вот эту машину. то поеду, наверное, в кафе покушаю. Немножко надо расслабиться. Знаете, это а какой-то сегодня день. Вечер точнее какой-то сложный, тяжелый. Поэтому, наверное, поеду сейчас просто в кафешку сяду. Сейчас трейлер тоже где-то припаркую. А завтра уже утром буду думать, где мне трейлер заварить. Эту машину либо передам другому водителю, либо сам поеду завариваться, потом приеду обратно. Там уже полиция приехала. Ладно, короче, смотрите, ребят. Закрывать у меня не получается. Знаете почему? С одной стороны, она вылетать начинает. Я сейчас вроде подрегулировал нормально. Почти туда вставил. То есть я начинаю ее закрывать, а она начинает вот отсюда убегать туда внутрь. Ну, соответственно, все ломает мне смысл такой. Сюда надо какую-то кочергу приделать мне сейчас. Сейчас я эту кочергу либо деревяшку приделаю сюда, чтобы она ей не давала туда уходить под под трак. И тогда я думаю, что я подниму. Но у меня вариантов нет. Либо поднимай, либо либо не поднимай и, и, и стой здесь и жди непонятно кого. Ух ты, полиция, смотрите, кого-то ищет, по кустам ходит. Офигеть. Ребят, смотрите, что я придумал. Я вот здесь две деревяшки поставил, такие упоры. Ремнем стянул то есть таким образом они не дадут ей туда уехать платформе давайте попробуем поднимать все пока окей пока держит видите вот сейчас до половины если поднимется то все четко будет видите да сейчас она чуть половину перейдет чем дальше тем легче Ага, все четко короче смекалку ребят проявлять нужно поняли так что не такая уж это простая работа, как вам кажется. Сейчас мороз, блин, опять. Холодно, руки мерзнут. Но мне надо вам контент снимать, как без него. Помните? Я зарекался, ребят, помните? Я говорю, надеюсь, этот а, рейс пройдет без путешествий. Планирую этот рейс провести без приключений. Нельзя так говорить, нельзя так говорить, нельзя загадывать. Так, супер. Супер. Отлично! Закрыли, ребят. Ребят, смотрите, как, как хорошо, что у меня есть вот такие вот штуки, куча цепей разных всяких. Вот здесь я страхую и потихонечку поднимаю. Страхую, потом цепь перекидываю. Сейчас я вот на эту цепь здесь накину, а там у меня тоже натянуты ремни, чтобы она не открылась ни в коем случае. Замерз капец как, поеду сейчас в какую-нибудь кафешку скорее. Не могу, сил больше нет. Фух, капец, ребята, блин, я замерз. Полиция все-таки ко мне приехала. Он говорит, здорово, чувак, что случилось? Это все нормально. А ты собственник трака, а ты собственник того, а ты собственник того, а ты кто, а куда, зачем? Тысяча вопросов. Ну, вроде все нормально. В общем, ребят, я тачку загнал вот сюда. Вот она стоит. Закрыл я ее? Да, закрыл. Все окей, я зашел в 7-11, что-то покушал, взял, голодный, капец. Голодный немножечко, чуть-чуть совсем расстроенный. Но с другой стороны, а что расстраиваться? Все классно, все живо-здорово, я ничего не повредил. Ну, завтра буду, ну просто даже не то что раз устал. Сейчас я поем и все будет окей, проблема в еде. Попросил его мужика этого, кто там работает, говорю: можно я оставлю, не эвакуируйте. Он говорит, оставь. Так что завтра, ребят, с утра будем думать, где это все делать, где варить. Хотелось бы, конечно, толкового найти, но уж какого получится найти С слесаря. Заварим, приварим, приеду обратно, заберу машину и поедем дальше. Ребята, давайте я вам по светлому покажу. В общем, вот эта вот штука, вот эта вот штука, видите, как бы как ее назовем. Ну, назовем ее, например, ну, петля, наверное, да. Вот в ней, видите, внутри шток ходит, внутри. И вот в этой ответной части тоже ходит шток. Скорее всего, он там был заварен, а может быть и не заварен. И туда, соответственно, либо варить, вот здесь, вот вырезая. Не знаю, вот так вырезать и новую, туда варить. Чтобы здесь она бегала, а здесь просто стояла на месте. Либо оттуда выбить старую, если она выбивается. Я пока не понимаю, это цельная, либо же там просто втулка внутри стоит. В общем, я не понимаю. Вот это вот. Для того, чтобы смазывать, чтобы она там всегда была в смазке. Будем сегодня заниматься, ребята, вот этим. Как раз погодка хорошая, видите? Пойду я, наверное, лопату все-таки куплю, зайду в хом-дипа. Мало ли что, правильно? Потому что. С такой погодой, непредсказуемой, на ровном месте можно застрять. Как я говорил, главное просто было покушать и поспать. И все, и после этого все как будто бы, как будто бы ничего не было, как будто бы заново родился. Представляете, ребят, зашел в этот магазин большой, Home Depot, да, называется который, и там у них нет лопа. Она говорит, извини, чувак, но у нас нет лопат. мы все распродали, все лопаты, мы распродали все генераторы. Короче, говорит, мы это все говорит, распадались. Извини, извини, такая занялась. Говорю, да ладно, нормально, я тебе сейчас расскажу, где купить, что-то в магазин сейчас сказал. Ну ладно, я воды взял, вода закончилась. Иду в трак. Сижу, пока, ребят, пью чайок. Никого, представляете, никого не могу найти, кто бы мог мне починить трейлер. Там сва сварить просто, ну, ерунда, вы видели. Просто пин вытащить второй, либо вставить, заварить, либо отрезать, ну, короче... Ерунда делов, но просто нет даже сварщик, который сможет посмотреть это все. Либо говорят, мы из-за weather condition, из-за погодных условий закрыты, либо говорят, у нас на следующие только выходные, на следующую неделю только запись. Ну, короче, пока результат никаких, но я не отчаиваюсь. Будем звонить дальше, всякие вот приложения открываю, где может быть вариант найти. Ищем дальше. Вообще, ребят, приехал в какую-то контору, нашел я их на гугле. Большая компания, у них очень много лотов, таких гаражей, куда можно загнать машины Они пришли, чуваки, вроде, да, да, давай посмотрим Вышли два мужика, пойдем посмотрим твой трейлер Они говорят, да, давай посмотрим Да, да, в принципе, это можно сделать, да А когда ты хочешь? Я говорю, сейчас ки начали смеяться, да, я да Ты чего, говорит, только на следующей неделе у нас большая очередь Вчера, говорит, только было пять человек на очереди в линии стоял. Вот, вот эти все трейлера, все надо делать Все, везде здесь что-то надо варить, здесь что-то надо делать Сегодня уже 35 человек стоит. Я говорю, офигеть. Я говорю, что делать? Ничего, только на следующей неделе. Ладно, пойдем доедем до оттуда. Ребят, вот где нужно работать. Просто приезжайте, покупать сварочный аппарат, все необходимые инструменты. Это, конечно, будет дорого стоить, но потихонечку-потихонечку снабдить себя всем необходимым, купить трачок себе какой-нибудь. И на этом траке просто ездите. Mobile сервис такой будет. Они тоже все заняты, даже mobile сервис ко мне никто не может приехать. Помните, мне однажды mobile сервис чинил. Давайте спросим, вот такой большой конторе, что тут у них. Эй, Знаешь, что три минуты, да, я уже нет, ребята вчера у него работников был выходной в связи со штормом и сегодня очень много Блин, хорошо на голову ничего не упал. сегодня у них очень много работы короче, не вариант, сказал не вариант, только на следующей неделе на следующей неделе мне не подходит, ребят стоять мне нельзя надо что-то думать дальше что-то думать дальше смотрите, ребят, в контору следующий приехал у них тут баллон, вот сварочный аппарат вот написано вэлдинг, сварка что еще надо? Hello. ребята, кажется, убедил, короче, это победа ну какая предварительная такая победа бывает предварительная победа или нет? Вот, видимо, бывает, короче, сейчас я вам расскажу в общем, я пришел сюда это вообще какой-то крутой шап они конкретно занимаются именно, именно сваркой то есть у них там прям все дела, все четко куча металла разного то что мне нужно у них есть металл тонкий разный толстый жирный вот эти пины есть который мне нужен потому что у них какие-то токарные станки есть, -то они вытащить могут поняли да у них все это есть я попросил чувачка какой-то парень пришел посмотрел говорит ну да окей но мы не сегодня у нас нет у нас на завтра на следующей неделе приезжай давайте заплачу больше я тебе экстра буду платить потому что но ну, мне по-любому надо сегодня ребят сделать Потому что завтра суббота, воскресенье, все, выходные, я за -за... задержусь очень надолго. Я ему говорю, давай я экстра почему. Он говорит, Иди к моему боссу. Я к боссу подхожу, там <laughs> такой босс, блин, такой, короче, дядя здоровый, толстый, э -э пожилой такой. Че тебе надо? что ты хочешь? Я говорю, ну мне бы вот заварить. Подожди, подожди, подожди, подожди, не галди, не галди такой. Ща, подожди, подожди. Такой что-то доел, коку колу выпил, вышел такой переваливающийся и говорит тому, что ему надо? Он говорит, ну там просто пин надо вставить, я ему говорю, вот мне пин ставить, вот смотри на видео, а ему даже лень подойти этому боссу. я говорю, вот смотри на видео снял, вот посмотри, мне вот это надо сделать, мне просто подварить». Ладно, ладно, ладно, ты можешь трейлер свой оставить, я говорю, ну, я говорю, ну как оставить, оставить ты не, не сможешь, ты открыть закрыть. Ну короче, он говорит, ну, ладно, давай в час подъезжай, я говорю, я тебе заплачу экстра, он говорит, of course you will pay extra, ну, типа конечно же ты будешь платить экстра, ты что думал, я тебе так что ли просто? А, экстра имеется в виду сверху еще платить. В общем, такие дела, ребят. Кажется, я договорился. Кажется, я язык до Киева доведет. В общем, я пойду сейчас тогда, что делать? Он сказал, в час. Он может быть здесь мне ждать. Смысл мне уезжать. Короче, подошел главный вот этот, который переваливающийся мужик. Сказал, блин, я ждал здесь до часа. Он говорит, до часа. уже час потерял. Не-не-не, мы это не сделаем. Они здесь ворота варят, поэтому они, наверное, привыкли к легкой работе. Уголочек подварить там. Не-не, мы не сделаем, это реально сложно для нас. Ты говорит, тыщий, кто триллера варит. Все заняты. Ну, из-за него не сделаем. Блин. Ладно, что буду дальше искать? Не унываем, не унываем. Идем дальше.